Продолжаем стенку. Посмотрите, что у нас получается. Красота. Это камушки. Но сам самый главный процесс это обработка камня. Я вам сейчас покажу, как ребята трудятся. Там делают актор. А вот здесь специалисты наши обрабатывают камни. Самая кропотливая, самая тяжелая работа. Каждый камушек нужно, так сказать, выскоблить, отбить все лишнее и сделать с него угловой камушек. Ну вот так вот мы работаем. Давайте я следующего специалиста покажу. Мастера вот за последний год, насколько приловчились, они уже не просто мастера, они супермастера, специалисты высшего уровня. Просто я аврю не потому что я хочу похвалиться, а потому что это действительно так и есть. Поэтому стройте из камня, мастера, зарабатывайте.